Всем привет! В сегодняшнем видео покажу вам о скрытых настройках по калибровке подвеса, в том числе его полной перекалибровки. Так, Включаем приложение, проверяем сразу положение дрона, то есть он должен быть на абсолютно ровной поверхности. Дальше заходим в мобильное приложение управления дроном, заходим в ПТС настройку видим что это стандартные настройки да например сбросить сейчас настройки для заводских Там обратно зайти на самом деле здесь как стало сегодня известно есть также еще скрытые настройки для их активации требуется вот снизу под восстановить заводскими настройками буквально где-то много-много раз нажать где-то 5-7 раз и откроются скрытые настройки пожалуйста что требуется немножко двигаем дрон нажимаем на ПТС переключатель ну вообще на самом деле правильно перевести на будет ПТС выключатель положение сейчас он у нас положение положении ON должен быть положение положении OFF Нажали OFF. И что мы наблюдаем? Пожалуйста. Подвес полностью... Выключился. Оп. Ну, то есть, ну, как будто дрон сейчас в выключенном состоянии. Ок. Все, мы его выключили, подвес. Он сейчас не активен. Подкладываем любую ровную вещь. Ну, допустим, у меня в данный момент выступает ежедневник, на него аккуратно, а, ежедневник слишком у нас тонкий, надо что-то более толстое, для этого окей, я подготовил, есть у меня жесткий диск ВД старый, идеально ровные у него грани, поверхность жесткая, он никуда не уедет, не съедет. Аккуратно помещаем дрон в таком вот положении. Всё. Дальше рекомендуется дрон подпереть чем-нибудь. Ой, дрон, тот же подвес, камеру. Я вот так мы закроем. И теперь нажимаем на калибровку уровня. Ждем. Все, калибровка прошла. Теперь мы убираем под дрон. И вновь нажимаем на ПТС переключатель в положении ОФ. Все, по идее мы откалибровали. Перекраблили. Так сказать перенастроили подвес дрона теперь никаких завалов ничего не должно быть но для этого требуется проверить а чтобы как говорится проверить нужен выходной день с чем у нас напряг всем спасибо всем пока